сообщили, что готова после покраски машина. Вот сейчас идем смотреть ее. Но ну, что ты лаешь на меня? Иди отсюда. Ну, что могу сказать? Наш определенный один этап завершился. Этот этап назывался покраска. Завершился он условно, потому что будет еще вышлифовываться, полироваться и так далее. Но в целом уже, вот, как видно, что-то готово. И... 8 месяцев даже какой 8 в январе я взял машину уже 10 месяц практически ну читайте 10 месяцев готовились к этому в свободное время занимаясь машиной и прося других помочь сейчас о грехах покраски покажу то что будет переделываться перекрашиваться может быть там не знаю по капоту там вопросы есть и после этого продолжим уже ковырять уже по железкам данный автомобиль вот что у нас получилось после покраски Да, как бы все равно есть конечно огрехи покраски которые всегда устраняются в дальнейшем да я не знаю видно не видно сейчас я посмотрю видно или нет на камеру вот такие потеки лака Но это все убирается полиролью и легкой зернистой как бы уже начали убирать потеки лака Да, как бы это вода Как бы это уже замывается Плюс капот Собрался не идеально Помимо того, что здесь есть потеки лака Покажу Здесь еще слегка немного Нехорошо легла сама краска, Сейчас покажу Видно, нет, там разводы такие небольшие Но в целом машинка так Начинает приобретать вид машины здесь тоже платеки ну как бы это все будет убираться полировкой понятное дело что вот сейчас здесь видно какая-то шагрень небольшая и так далее процесс идет процесс не остановить вот цвет очень красивый после покраски машина конечно немного заиграла своим внешним видом конечно Самое главное, сейчас покажу, в машине заменили вот эту дверь. вытащили стекло родное, родное будет ставиться, чтобы год выпуска был правильный, чтобы совпадало там, если мало ли там покупатели или в дальнейшем, или менты остановят, сейчас они любят придираться, искать там все эти всякие мелочи ненужные, чтобы был возможность показать им, что ребята, все нормально. Уже приложили бампер передний, да, сейчас вниз направляю камеру, вот он бамперок, здесь. немного видно было, да, накинут но, сейчас попытаемся открыть, вот. опа, что у нас здесь? Ну, здесь все так же, машина подкрашена, что-то было закрашено, понятное дело, надо будет все потом растворителем подтирать и очищать. Первое самое главное, после всего этого добра надо будет... Так, смотрим, а что у нас получилось с наружной кромкой капота. Ну, еще так, соломы есть, но как бы они такие, не бросающиеся в глаза. Все аккуратно конечно да Четко, ну как бы залом такой виден кто будет высматривать увидит все дело но как бы все можно все уже идет ближе к финишу красота Прошло еще две недельки, вот ее выгнали на улицу, понемногу она шкурится, убираются потеки, как бы, не знаю, видно, не видно, солнышко светит, видно, нужно будет пройти антигравием по низу, как бы, багажник наконец-то открыт, видно, что внутри, Немного покрашенная фар, она будет замывать растворителем. Ну что, машину покрасили, отполировали. Сегодня у нас волшебное 12 декабря. Замочек задний приказал долго жить он уже висит тут на ну, замок выкрутили ребята просто уже уже тут ничего не осталось надо замок искать тут лежит куча хламья сейчас идет процесс сборки процесс идет не быстрый здесь внутри все добро лежит которая снималась обшивка багажника и так далее вершении всех бед замок моя машина перестала распознавать замок зажигания ну, сейчас собираются фары свеже полированные скручивается все добро Машинка медленно очень приводится в порядок. юр здесь она была подварена. Все, видите, следы шпаклевки надо, конечно, помыть под, под капотом будет. Но это следующий уровень. И из неприятных моментов перестала открываться снаружи вот эта дверь. За... И перестал заводиться автомобиль С ключа Наверное следующий уровень будет у нас Ключ потерял И прошивка это Всей конструкции Как-то так Вылезла новая проблема Горит лампа постоянно Я пытаюсь нажимаю кнопку открытия Она там бегает, Видно, да? Вставляю замок, и он не алло, не поворачивается. В общем, и самое интересное, горит все время кнопка. Машинка в стадии сборки постоянной. Ну, ключ разбирается, пока вытаскиваешь. Так что вот такие дела.